Меня зовут Людмила Гайдаржи, я приехала из Измаила, Одесской область. Школа Кайлас, в которой я училась, которая уже прошла семь ступеней, это замечательная школа, это уникальная школа, аналогов которой в мире, конечно, нет. Это школа, которая дает возможность человеку жить по-новому, понимать мир по-другому, чем он понимал раньше, и просто учит человека реализовываться.